Лично приветствую вас на церемонии закрытия и подведения итогов 14-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения». В этом году мы немножечко отступили от э, регламента. У нас в этом году нет резолюции, мы ее не подготовили. Мы ждем от вас предложения для того, чтобы на основании ваших предложений сформировать уже резолюцию Пересылать, Ильшат Равкадыч, вам, наверное, да, пересылать все предложения. Резолюция будет сформирована и разослана вам на утверждение, уважаемые коллеги. Ну, подводя итоги, я бы хотела сказать, что тема нашей, наших державинских чтений, и уже неоднократно это отмечалось каждым из руководителей секции, кто выступал, тема очень интересная и актуальная. Я думаю, что в дальнейшем мы будем... Продолжать эту традицию и делать наши державинские чтения тематическими. Уважаемые коллеги, у нас проводилась интеллектуально-правовая игра «Русская правда». И поэтому я сейчас для, хотела бы для награждения пригласить председателя студенческого научного общества юридического факультета Казанского федерального университета Маколкина Никиту. Никит, пожалуйста, награждайте. Спасибо, Ольга Ивановна. Добрый день, уважаемые члены президиума, уважаемые участники и гости конференции. В первый день мероприятия прошла интеллектуально-правовая игра по русской правде. В рамках данной игры приняло участие порядка 20 команд, но лишь несколько лучших были удостоены звания победителя и призеры. И сейчас для награждения победителей и призеров Приглашается ректор Всероссийского государственного университета юстиции Александрова Ольга Ивановна. Итак... Итак, в командном зачете второе место заняла команда Казанского федерального университета «Кровная месть» в составе Ибатульна Аза, Тюриной Анастасии, Агафоновой Дарьи, Ермолаевой Дарьи и Измайловой Айсулу. Um. Uh, uh, uh, дипломом за первое место в интеллектуальной правовой игре «Русская правда» награждается команда Н. Симба, Всероссийского государственного университета юстиции. В составе Башурина Светлана, Гольцева Евгения, Рыбаулина Владимира, Мусаткина Никиты и Черкасова Юрия. И в индивидуальном зачете диплом в номинации «Лучший капитан команды» в данной игре награждается капитан команды штаб юридический факультет КФУ Убасов Павел. Спасибо, Ольга Ивановна, и уважаемые участники за интересную игру. Уважаемые коллеги, мы завершаем работу наших державенских не прежде, чем... Мы уже официально их закроем. И я хотела бы, но ну, в двух словах буквально поблагодарить и наши партнеры, Казанский федеральный университет и Министерство образования Татарстана и правительство Республики Татарстан в лице президента, который поддерживает наши мероприятия. Мероприятие с каждым годом получается все лучше и лучше. А, уже поступают предложения модернизировать, сделать его интереснее. Мы сейчас над этим работаем, ждем ваших предложений. И сейчас, наверное, я хотела бы предоставить слово ректору Ильшат Равкатовичу. Пожалуйста, Ильшат Равкатовичу. Спасибо. Спасибо. Коллеги, вы знаете, на самом деле, вот, если не выходить из этого зала, то можно подумать, что конференция стандартная, приезжают участники, выступают с докладами, хвалят организаторов и на этом расходятся. Но наша конференция, она получилась намного шире, поскольку и проводится на разных площадках, и темы достаточно интересные, и самое главное, преображается не только... Участники самой конференции, но и преображается наш Лаишевский район, где родился, в общем, Гаврил Романович. Вот Мы только что сегодня были с утра с коллегами, с Ольгой Ивановной, и а, заключили соглашение о создании профильных классов в одном из школ, которые носят нас имя. Гавриила Романовича Державина. И надо было посмотреть на взгляд детей, на их улыбки, как они готовились, волновались. И я думаю, эта школа, будет интересной для нас с вами, поскольку, я надеюсь, и мы для ребятишек, выпускников тоже будем интересны, они пополнят в последующие годы ряды наших студентов поскольку уже сегодня они и читают произведения говорил Романовича, и сегодня уже подходили и договаривались с Ольгой Ивановной о поступлении в ее университет и к нам на юридический факультет. Но это дети, и, и они еще сегодня не знают, каких трудностей Нужно пройти по этапу и сдать единый государственный экзамен. Поэтому мы договорились, с Иванович, что возьмем под патронаж эту школу. Но самое интересное, что не только сама школа, но и инфраструктура района меняется. И люди совершенно по-другому относятся к своей истории, к людям, которые ее по сути делают. Только что я вот... Приношу извинения за опоздание. Получилось также, что мы перенесли открытие с, 3, точнее с 4 на 15 часов и совпало с открытием международной конференции в области, я по простому называю, в области компьютерной инженерии. И когда я выступал с приветствием, я сказал, что параллельно идет у нас другая конференция которая, казалось бы, совсем не связана с тем, о чем мы говорим на вашей площадке, и отговорила им, да, а приехали э, коллеги из 24 стран мира, специалисты, как раз работающие в области IT-технологии, IT-инженерии, они создают и сами компьютеры, и программы для них. И когда я озвучил, что тема конференции вот такая, какая она у нас есть, и начал говорить о вопросах необходимости правового регулирования тех действий, которые они совершают, они же захлопали и сказали, что на самом деле мы этого ждем, поскольку отсутствие этого нормативного регулирования является какой-то степени сдерживающим фактором. И на самом деле это так. Поэтому я считаю, что конференция наша была посвящена тем вызовам, которые есть сегодня в нашей реальной жизни, она не надумана. И вот результаты круглых столов тоже говорят об этом. Поэтому нам достаточно тяжело было сразу оформить и резолюцию. Да? Мы ее могли в стандартном виде написать, никаких проблем это нет. Поэтому я прошу также, вот, чтобы вы обдуманно подали а, свои предложения, а потом мы раздадим всем проект этой резолюции, получив согласие, ну, ее а, поместим на сайтах наших обоих университетов. И еще один момент. Ольга Ивановна уже начала об этом говорить, что мы думаем, как же нам конференцию нашу расширить и вот сделать побольше участников и тематических. В этот раз были IT-технологии, медицина. Но таких проблем достаточно много, поскольку наше законодательство, новейшая история, она формировалась достаточно фрагментарно. И э, когда начинаешь ее использовать, там очень много разного рода пробелов, о чем, в принципе, вчера и доктор Мира, профессор Рашаль, тоже говорил. У нас, поскольку есть и клиника, и школа, и IT, мы сталкиваемся везде с этим, начиная от закупок, заканчивают вот этими проблемами. Поэтому я хочу поблагодарить всех наших друзей, коллег, отдельно Ольги вас, ваших Коллег, которые приехали из разных уголков нашей страны, отдельно Дмитрию Владимировичу, потому что на нем и на готовоче, в общем-то, основная тяжесть организационных мероприятий проходила, они нас постоянно вот двигают к улучшению и формата и всего того, что происходит на нашей площадке. Поэтому со словами благодарности я хочу передать слово. Вице-премьеру нашей республики, министру образования и науки афисте Мирхановича, поскольку без поддержки руководства республики, правительства и как президента мы бы вряд ли могли в таком виде провести наши встречи. Спасибо всем. До новых встреч. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер. Ольга Ивановна, Ильшат Равкатович, позвольте мне от имени руководства республики поблагодарить вас за такую плодотворную работу. Несомненно, все труды, которые были разработаны в секциях, они обязательно лягут в основу того сборника, который по итогам этой конференции будет издан и будет являться пособием и для начинающих правоведов и для тех, кто уже давно на этой почве занимается и исследует современное цифровое пространство. И, как Ольга Ивановна сказала, сейчас, вернее в дальнейшем, сейчас и в дальнейшем эта конференция будет тематической. Наверное, время сегодня диктует уже действительно тематические конференции и у татар есть такая поговорка каждая встреча это прожитая жизнь, мы очень рады что эти несколько дней мы прожили вместе и вся страна здесь представлена поэтому мы думаем что во все уголки нашей необъятной родины известия о о том что мы здесь сделали долетит и в дальнейшем мы с удовольствием готовы вас здесь в различном качестве встречать, будь то отдых, туризм, деловые ваши поездки, научные. Я желаю вам здоровья и хороших творческих успехов. Всего вам доброго. Спасибо большое, Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я еще раз... Благодарю вас за отличную работу и участие в нашей конференции. Надеюсь, все, что мы делаем, все не зря. Желаю нам всем счастья, успехов, здоровья. И позвольте объявить нашу конференцию закрытой.